Это следующая пациентка. это Мы ее еще будем сегодня с вами много раз смотреть. Это тот самый случай, когда мы все 14 зубов на нижней челюсти оперировали в одномоментно, когда мы ей дали таблетку приминозалона. Обратите внимание, сейчас я вам вас верну вот сюда чуть-чуть. Посмотрите какой-то тонкий биотип. Это то, что мы говорили сегодня, да, вот эта стиральная доска, видите, корни там все видны, зубов. Девушке было на момент операции 28 лет, ей в Тюмени предложили удалить все зубы на верхней и на нижней челюсти, в связи с тем, что у нее первичная дигесценция кортикальные пластинки, но у нее почти все зубы так плюс-минус выглядели. Здесь, конечно, питание очень... Вот в этом случае я была готова к риску того, что у меня может некротизироваться трансплантат. Ну, и я предупреждала сразу. Обратите внимание, как тяжело было, то есть даже тут видно, что... Где-то участки просто скелетированные кости, где-то еще сохранная надкосница. Надкосница даже не то, что миллиметра, я думаю, что 0,5 ее не было. То есть она настолько, как пергамент была. Это трансплантат. Ну, почти 20 миллиметров он, да. Это его адаптация. Ну и вот это называется «На что хватило». Но я осознанно не поднимала его высоко, опустила немножечко более опекально для того, чтобы все-таки использовать вот эту зону при принимающим ложим. Ну, это 14 дней, это мы снимали швы. А налет от хлоргексидина, она меня не послушалась и все-таки активно делала ротовые ванночки хлоргексидином. Ну, он снимается, это не страшно. Вот это у нее, по-моему, это три недели, да, да, вот это три недели результаты у нее. Может, что-то отчистили. Ну и... Это, наверное, где-то полгода, даже больше, наверное, год. Обратите внимание, он дал рост. Вот этот вот объем, который получился, он после операции был меньше. У трансплантата есть особенность. Да, это к вашему вопросу. Даже если произошла неудача, и он где-то не прижился или уменьшился и не сама травма надкосницы комбиального строслоя дает потом рост клеток, и объем все равно увеличивается. Поэтому никогда ничего через две недели не оценивается само собой, только вот в те сроки, которые мы обсудили. Алексея, а можно мне вас попросить нас вернуть на клинический случай на другой? Мы сейчас рассмотрим корональное смещение еще раз просто с, со свободным вот десневым трансплантатом, доэпитализированным. Не Маша, да вот здесь. О, спасибо большое. Ну что, какой класс? Что, лечим? Класс по Миллеру какой, коллеги? А здесь нету. Третий. Третий. третий. Кератинизированные прикрепленной десны нету, убыль сосочка с одной стороны. Мы однозначно, в связи с тем, что это третий класс, плюс образия, было принято решение метод коронального смещения с применением свободного десневого депитализированного трансплантата. Пациентка отказалась от донтопластики перед лечением, ну, по, по своим убеждениям. В связи с тем, что биотип у нее тонкий, девушка тоже такая субтильная. Здесь никаких ласточкиных хвостов не было, здесь стабильная ситуация. Вот препарированы квадратные хирургические сосочки, расщепление, депитализация анатомических сосочков, обработка зоны, вот это уже после геля зона специфическая керета, забор, пожалуйста, вот он, просто вот окно, И к вашему вопросу, доктор, да, вырезали, забрали, зашили тоже какой-то жирочек еще срезали мы до и начинаем его фиксировать это результат через год а вот это результат примерно лет пять прошло 4 4 это вот так вот выглядит у нас есть прикрепленная десна. Рецессия устранена. Это цементное малевое соединение вот здесь. К большому сожалению, результат, я думаю, был бы лучше, если бы мы вовремя зону адентии бы как-то еще восстановили, да, и наладили бы желательный процесс. Но так сложились просто у пациентки в этой жизненные обстоятельства. Что? Что еще Мне бы хотелось туда поставить имплантат, восстановить жевательную эффективность, и за счет этого Десна бы себя вела бы лучше, чем это было. То есть это результат был бы еще лучше на самом деле. Ну. А, ну все, Алексей, а теперь мы переходим. Давайте теперь вопросы по трансплантатам чтобы у нас ни у кого не осталось э, пустых мест, мертвых зон в голове. Всем все понятно? У всех не, нет ни одного вопроса по поводу транспл... десневых трансплантатов? Хорошо, давайте, кто мне готов сказать два правила? Только что разговаривали. Два правила. Размер. И приезжайте. Размер какой? <связывающие> а больше чего? От чего? От какой величины? От мертвой зоны. Все, все усвоили. Берем спокойно трансплантаты, их фиксируем. И больше не переживаем за них. Сейчас мы подождем. Ну, ладно. А, метод. Устранение одиночных рецессий, которые мы разобрали с вами, корональным перемещением, является не универсальным, к сожалению, но очень распространенным, как мы уже это обсудили. Для таких щелевидных рецессий, о которых мы сегодня с вами поговорили, и еще о некоторых тоже э -э дефектах, в которых можно применить данный способ, это латеральное перемещение. Методика разработана очень много лет назад, она корнями вообще в 1971 год уходят. Не все ее любят, не все ее применяют, но она имеет место и очень хорошо работает. Она надежная, не такая не авантюрная, с очень хорошими результатами.